Винты тип 2380210 предназначены для крепления насадных торцовых фрез на оправках. Изготавливаются по ГОСТу и ДИН. Линейка размеров винтов соответствует линейке оправок с соответствующим посадочным диаметрами фрез. Затягиваются винты ключами тип 2380208 по DIN. Ключ зацепляется выступами за шлицы на гайке и осуществляется затяжка. Винты применяются с оправками тип 2320, тип 2340 и тип 2360.